Всем привет! По рецепту необходимо использовать сметану жирностью от 25 до 30%. процентов. У меня сметана 27%. процентов. Для начала я начну ее взбивать на низких оборотах, постепенно обороты увеличивая. Теперь я перемещу емкость на весы и буду понемногу добавлять сгущенное молоко, продолжая взбивать. На этом этапе видно, что смесь стала достаточно жидкой. Теперь я подготовлю ваниль. Мне надо надрезать стручок и достать у него изнутри семена. Буквально вот так. Больше, я думаю, нам не потребуется. Теперь добавлю малину и продолжу взбивать сначала на мелких оборотах и опять потом увеличиваю. становится уже видно, что масло начинает густеть думаю что взбивать уже достаточно теперь масса видно что увеличилась в объеме стала более воздушной это заслуга малины без кислоты такого бы не получилось поэтому делать одно сгущенное молоко со сметаной я бы не стала или добавлять лимонный сок или клубнику какие-то в общем такие фрукты или ягоды которые имеют кислоту теперь я буду перекладывать смесь в емкость для заморозки у меня это стеклянный контейнер в котором можно замораживать продукты я его аккуратненько разровняю для того чтобы уже замороженное мороженое имело красивый вид вот так выглядит будущее мороженое крупным планом у него хорошо видны кусочки свежей малины которых получилось достаточно много теперь отправлю в морозилку до полного застывания когда все застынет, покажу вам, что у нас получилось. Мороженое довольно-таки трудно набирается, поэтому ему необходимо дать какое-то время постоять при комнатной температуре. И немного подтаяло, тогда шарики будут проще формироваться. Вот такое домашнее мороженое у нас получилось. По вкусу оно напоминает очень йогуртное мороженое. Я советую попробовать. Готовится просто, готовится легко, получается вкусно. Большое спасибо за просмотр. Приятного аппетита! Живите вкусно!